Малыш кричит, ножки поджаты, личика краснеет. И так может продолжаться несколько часов. Такое состояние родители обычно называют коликами. Чаще всего они наблюдаются у ребенка в возрасте до 4 месяцев. Что делать, если у ребенка колики следует обратиться за советом к врачу? В чем причина? Причин колик много. Выбор детской молочной смеси тоже влияет на риск их возникновения. Внимательно читайте состав продукта. Исследования показали, что смесь без пальмового масла способствует снижению частоты колик. Бывает, что в составе продукта указаны просто растительные жиры. В лучшем случае не будет лишним уточнить у производителя, какие именно растительные жиры используются. Что такого в пальмовом масле? В пальмовом масле много пальмитиновой кислоты. При переваривании она высвобождается, связывается с кальцием в кишечнике ребенка, образуемая так называемая мыла, нерастворимые соединения, которые уплотняют стул. Что добавляют смеси для улучшения пищеварения? Для улучшения пищеварения в некоторые молочные смеси добавляют пребиотики, галактоулего-сахариды для развития микрофлоры кишечника, Другие смеси обогащают пробиотиками бифидобактерии лактис и другие живые бактерии. Лишь немногие смеси содержат и то, и другое. Грудное молоко – лучшее питание для ребенка. Его необходимо сохранять как можно дольше. Оно обеспечивает организм малыша необходимыми витаминами, минералами и микроэлементами для полноценного развития интеллекта малыша и крепкого иммунитета. Но если по каким-то причинам грудное вскармливание в полном объеме невозможно, педиатр поможет вам подобрать детскую молочную смесь по составу и свойствам приближенную к грудному молоку. На этом все. Хорошего самочувствия вашим малышам и огромного терпения милым мамочкам. Надеюсь видео было вам полезным. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.